Всем привет, вы на канале торговой платформы xhub.io, в сегодняшнем видео мы рассмотрим новый дизайн сайта и разберем как зарабатывать при помощи реферальных ссылок, для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте xhub.io, выбираем мои документы, партнерская программа и мы видим, что у меня уже есть 4 реферала и 30 процентов от чистой прибыли каждого обмена реферала, чтобы получить реферальную ссылку достаточно нажать на кнопку реферальная ссылка все ссылка скопирована для того чтобы получить реферальное вознаграждение вам достаточно разместить ссылку в вашей социальной сети либо поделиться с другом который собирается купить или продать криптовалюту и уже с любой сделки вы получите агентское вознаграждение в размере 30 процентов от чистой прибыли ну и конечно давайте рассмотрим новый дизайн сайта он стал более ярче Отмечу, что мне он очень нравится. Более яркие логотипы, уже обновленный Сбер, скоро будет U-Money, довольно-таки яркий и понятный. Здесь расположены кнопки наших социальных сетей, где вы можете следить за новостями крипторынка и получать только свежую актуальную информацию. С правилами сервиса можно ознакомиться в пользовательском соглашении. Также есть поддержка 24 на 7. Появилась кнопка ⁇ Моя карта ⁇ где вставив один раз фотокарты на фоне ⁇ Сделать ⁇ мы можем без дополнительной затраты времени пользоваться нашими картами на постоянной основе. То есть сделать всего один раз фотографию, загрузить ее и пользоваться. Очень удобная функция. Также есть настройка аккаунта, где можно периодически менять пароль. В общем, вот такие новые обновления вышли на сайте xhub.io. Надеюсь, видео было вам полезно. Поставьте палец вверх, если вам тоже нравится новый дизайн сайта. Подпишитесь на канал, дальше будет интересно.